Ну что, переходим на Union Island с этих прекрасных островов. Подготовка у нас идет полным ходом. Тузик вывесили, растянули его и сейчас снимаемся с буя, яла-яла. Вперед! Ну, а вот мы были из Табаго Кейс. Вот все лодочки стоящие здесь на буях. Почти все буи заняты. И сейчас мы идем на Юнион Айленд. Это последний остров Гренадин или же Сан-Вицента. Поэтому сейчас прямым ходом на Юнион. Вот он. Вот юнион на который мы идем. Наш долгий путь занял всего 4,5 мили, но так бывает. Вот. И здесь находятся несколько марин и якорные стоянки. Вот видите, лодочки стоят. Это якоринг. И вот там есть марины. Ну, мы сейчас станем, наверное, на якоре. Там будем смотреть. Может, марину станем. Может быть, и на якоре. Дутон. Кайт сафари. Так, -с. смотрим, что у нас здесь. Вот якоринг, и мы вот так туда заходим. Клифтон бэй. Вот это называется Клифтон бэй, а следующая бухта это Эштон бэй. Видите вот этот домик маленький на рифе? Это ресторан, прямо вот такой маленький ресторан, и туда можно приехать только с воды, только на тузике. уже на юнион айленде вот это все это юнион айленд и городок клифтон клифтон бэй судя по количеству лодок с рекламой кайтсерфинга здесь наверное такая кайтсерфинговая мекка эта конструкция называется когда не доверяешь бую не, не бу я, не доверяешь. Не бу я не доверяю когда не бу я не доверяешь несем все на Юнион Юнион Исланд как говорят у нас в Англии я помню когда я на Юнионе брал мы стояли вот на вот этом персе и а сейчас все лодки стоят вот там я спросил в Марине, почему они сказали, что у них идет реконструкция. Поэтому всех ставят на другой пирс. Изменения? Товары для яхта. Шампей. Где наши? Кафешечка. Сюда мы скоро и зайдем. Только что зашли в обычный магазин. Магазин типа ларек. И нам предложили три бутылки пива, маленьких, по цене 22 си. То есть это получается, блин, по 3 доллара за бутылку в магазине. Ну в баре стоит дешевле, по 5. Ужас. А вот это сам центр города, центр Юнион-Айленда что такое, аутентичное, да? Фрукты, смотри. Прикольно там подъешь. Maybe later, thank you. Вунда Hi. Это то, что я подумал? Сложно сказать. И да, О, заправочка Смотри, прайс 14 12,96 А здесь на Юнионе Цены дороже, чем на Доминике 12,96 си стоит дизель И 14,5 Стоит бензин Это цены за галлон Вот такой вот он Юнион Такой не очень чистый, такой немножечко задрыпанный. Но здесь есть вот такое ощущение, вот именно карибское ощущение. Когда ты идешь, вот ты понимаешь, где ты находишься. Хотя Юнион, не могу сказать, что мой любимый остров есть намного и получше, и поинтереснее. Но я всегда рад сюда прийти и здесь остаться. Он здесь очень по-домашнему. Вот она наша кафешка, в которой мы будем сидеть. Ну что, будем жрать или Пить. Пить. Пить. Мы, наловили, еду будем, мы будем пить и смеяться, как дети. Вот пиццы есть. вот Пиццы, кстати, недорогие. Там до 10 долларов. Это американских 35 си. А если посмотреть на основные блюда, основные 43 ИС, 48 ИС. 18 почти американских. Так, Начинаем доллар. предстартовую процедуру. Только что мы сходили в аэропорт на Юнион Айленде. Это относительно недалеко. Вот его видно. Там Custom и Immigration. Immigration с нас стянул 50 EC, а Custom 65. Это связано с тем, что мы оформлялись выходные. Выходные у таможни 65. А если вы проходите иммиграцию, то 35 EC стоит в обычный день. И 50, если это выходные или non-working hours. Итак, запускаемся. И сейчас мы переходим на Коряков. Это уже территория другого государства, Гренады. Поэтому нам идти туда сколько там? Миль 12-15. Ну, там пару часов, потому что обещает хорошее дуло по пути. Выходим с Юнион Айленд. Видите вот этот вот большой камень? Так вот, этот большой камень, это красный буй. Вот этот. На Карибах из-за того, что проходит большое количество ураганов, очень часто латеральные буи поломаны. И с этим много проблем, потому что вы не знаете, есть ли он там ночью или нет. И во всех пайлотах написано, что типа «entrance in daylight only», потому что э, могут быть поломанные латеральные огни и просто будет непонятно, куда идти и что делать. А сейчас ставим грот и коряку нас ждет. Все против ветра для того, чтобы поднять грот. От... Отлично, давай, давай, давай, давай, давай. Так, мы подходим уже к Крякову. Это было совсем не длинное расстояние совсем небольшой тур сам остров красивые огромные пляжи вот там видно там желтые полосочки крутые пляжи но мы придем сейчас на коряку это уже э, юрисдикция гренады территориальные воды гренады нам нужно сделать чеки наформиться в гренаде и после этого мы пойдем вот этот по прямой маленький остров он называется Sandy Бич. Говорят, что там очень красиво И возможно даже розовый песок Там мы переночуем Но сначала мы зайдем в Hillsborough Это вот, вот там И сделаем там чекин Вот собственно это наш план Посмотрим на реализацию Так как сегодня воскресенье Могут нас ждать определенные сюрпризы С регистрацией Потому что это не рабочие дни Но я думаю, что все будет нормально Нас все-таки зачекинят О, водителя нет водитель ушел водитель топчи газюлю сейчас прогреем и поедем а теперь снимаем ту а ну мы будем я надеюсь сегодня стоять не здесь а вот на том островке на сэнди айленд который без людей и красивый а здесь нам нужно только сделать оформление в территориальных водах гренады так, у нас сейчас в нашем импровизированном тренинге мы будем делать постановку лодки на якорь под парусами. То есть мы подходим к точке, в которой нам нужно бросить якорь, под джибом, делаем ему фрифол якор, якорю, якорная цепь разматывается, валится, мы разворачиваемся против ветра, убираем джип и становимся на якорь. То есть все задачи разданы, все все понимают, что делают. Вот мы идем, зарифовались, идем на третьем рифе, чтобы потом, если что, быстро собрать. Якорь готов, вывешен, висит на, просто на превенторе. И фрифол цепи у нас готов, откручен. Просто мы ждем места, в котором будет правильная глубина, чтобы сделать, отцепить его от превентора и прямиком на дно. Тут должна работать хорошо команда потому что э, человек который рулит должен стать против курс против ветра зайти на ветер и в нужной точке начать убирать паруса это будет командой вот точка, куда мы идем здесь глубина будет там 6 метров 5 метров 4 метра ну короче будет не глубоко и мы себе совершенно спокойно туда подойдем и бросим якорь. Но я надеюсь, что так и будет. Вот где-то здесь мы сейчас и будем стоять. Тут глубина около 6 метров. Вот сейчас 7,6. Мы идем 3,6. Это наша скорость из-за того, что пришел газ. Вот видно на воде вот, вот эти вот барашки маленькие. Волны нету, но порыв есть. То есть это значит, что мы идем. А теперь задача такая. Ростик становится, поворачивает против ветра. Слава высыпает якорь. Убрать, да? Слава, приготовься! Рано. Приготовься, мы сейчас поворачиваем и сразу вываливай. Да. Ну что, поздравляю, мы стали на якорь. Вот нас натягивает сейчас, мы становимся по ветру. И все. Стоим. Мы стали только что на якорь без мотора. Дан, галочку поставили зачетную. А как вылазить? А это у нас колесики, которые мы забыли поднять. Видишь, там кузики стоят? А, вот там лестница. Да. Бля, это что? Сети с седичками. Вот этот пирс на Кориакул. Как-то странно, никого людей Нет. Хиллсбро. Welcome человек. to Koryaku. А? 8 тысяч человек популяции. Ух ты. Так, 13 квадратных миль, 34 квадратных километра. Самый высокий пик 291 метр. И население острова 8 тысяч человек. Пойдем с ними и познакомимся. Манды, пятница. для оформления на гренаде нам делать сделать и получить визы украинский паспорт и тут есть такая штука А ну давай сильно дави дави дави дави дави дави дави давай Вот. <смех> Супер. Только что мы прошли иммиграцию, заняло это у нас всего лишь полтора часа. В украинские паспорта нам поставили визы. Мы вам показали, как эти визы делаются. Оформление иммиграционное обошлось нам в 220 си. Это 88 американских долларов. И нас еще ждет таможня кастом но так как они закрыты нам уже сказала что придете на гренаду и уже оформитесь как придете в понедельник во вторник вообще не важно просто сейчас воскресенье и все заперто короче здесь в воскресенье все закрыто поэтому мы зашли в бар и купили в казино в казино да это кстати казино мы зашли в казино и купили полную сумку Пиво. On, okay. <реш> так вот, ты перчатки одеваешь. Что ты планируешь делать? Чтобы да, руки не стереть об А, вот так вот, все серьезно, да? А вот тут я видел такую штуку непонятную. Они здесь что-то сушат. Вот и здесь. Is Короче, эти водоросли их варят потом добавляют туда молоко и получается такой типа а-ля милкшейк, который пьют охлажденным не знаю хорошая эта штука или нет непонятно hi. Hi, hi. No... вот рыночек помидоры мне сказали стоят 8 иси за фунт, то есть 16 иси за килограмм ну что, погнали. Have a good day, thank you. <звук> Сытые, пьяные и уставшие мы вернулись домой. Это такой шаблон из школьных сочинений шучу я какой домой мы на лодке идем на Сэнди Айленд. крутое место с песочком Ростик, как ты думаешь в этом безопасном месте на этой безопасной в этой безопасной гавани наш тузик еще не украли? надеюсь, что нет если что, поплывем или зайдем сюда лодкой нас мелочами не остановить unstoppable не, на месте стоит Вялый Вялый стоит Тузик вялый стоит Но. Чтобы они сложились все одновременно А у нас же еще колесики мешающие нам ехать Глиса не выйдет. Или выйдет. Будем компенсировать сопротивление мощностью. Не, такое, не выйдет. такое пиво. Да не, выйдет. Навались тогда. кто это да, говорил ну, не выйдет? Такие фонтаны сбоку от колес. Вот эти фонтаны сбоку, это опущенные вниз колесики, которые мы ездим по пляжу. Далее, на первый риф. Урс. Так А что его глушить? Нам сейчас он понадобится. Это мы э, сейчас развернули сел-драйв по направлению движения и глушим мотор. Все, Зачем? мы стоим на буе. Так вот мы стали, вот здесь мы делаем такую тыц, рюмочку поставили, это значит у нас есть эта точка, и мы здесь стоим. Слава говорит, что глубина здесь 3,3, но будем стоять значит на 3,3. Сейчас становимся на буй, и на буй становимся способом, который единственно нормальный. Мы наматываем швартовый, я сейчас покажу как. Мы наматываем швартовый на одну утку, на вторую утку таким большим кольцом. Подходим к бую и набрасываем на буй швартовый, он тонет, мы его натягиваем и стали на буй. Сейчас швартовый еще не одет, но это не страшно, потому что к моменту, как мы подойдем к бую, швартовый будет уже надет. Это я тут умничаю, потому что могу себе позволить. Классно, когда команда все делает сама, я хожу и даже не рассказываю, что делать, рассказываю это на видео. Они сами все делают. Как это работает, я не знаю, но я ничего решил не менять в настройках. Оно работает? Ничего не трогайте. Вот, швартовый готов. Он одет как раз на два, и сам швартовый находится спереди. Сейчас Ростик будет показывать рукой, где находится буй, потому что из кокпита не видно ни буя, ничего вообще не видно, короче. А далее мы делаем просто. Мы подъезжаем уже себе в спокойном режиме на тузике. Одеваем Супер. одеваем на два швартовых уже нормально на утки. Но в данном случае мы уже стоим. Нам уже нечем беспокоиться. Мы уже стали на буй. То, что вас учат кто угодно и рассказывает вам другие версии постановки на буй, это все туфта единственный вариант, который можно самому становиться на буй задом, передом, это вот такой вот все остальное это бред, и если кто-либо вам будет рассказывать, что есть другие способы, говорите, капитан Герман сказал, что вы говорите туфту -ту. а теперь мы делаем следующее, мы берем швартовый его одеваем на утки быстрее, сонные мухи ростик, тащи сюда буй он даже включил передачу. Прикольно делать селфи, когда вокруг люди работают, да? Одну петлю в левую руку, вторую петлю в правую руку. Вот так вот. И швыряем. Поздравляю вас! Теперь Ростик продевает эту штуку в петлю буя. Отдает ее обратно Славе. Слава заводит ее на утку. Причем, если мы ее подаем с правой утки, то заводим мы ее на какую? На левую? Неправильно. На правую. С правой на правую, с левой на левую. Так, А теперь э, крайне рекомендованная операция. Нужно нырнуть и посмотреть на буй. И посмотреть, насколько он вообще в живом состоянии. И не уедем ли мы куда-нибудь там... На Сэнди, вот Сэнди Айленд, да. Ну, Сэнд отправка, Айленд остров да. Короче, сейчас Ростик нырнет и покажет вам, как выглядит буй Изнутри Из... Из... Изнутри, Изнутри. Человек-паук в маске ага, с грузом на веревочке Какие-то все ненормальные в этом яхтинге Подпоясался веревочкой, нырять сейчас будет какой красивый ремень а? а вот друзья вам очень хороший пример того пиворуки яхтсмены ставят лодку на буй и я настаиваю что это блядь, именно блядь, это именно рукожопость когда ставится лодка на буй с помощью багра потому что это конкретно неправильный способ внимание показываю ростик Угадайте, откуда на дне лежит багор? А я вам скажу, пытались поймать буй. Теперь у нас есть запасной багор, мы его нашли. Люди, чей багор хотите? Вот он вот так вот умеет делать. Насверлена куча дырок, вероятно, кто-то признает свой багор. И то, как он красиво пытался ставиться на буй. Для этого нужна мощная команда. Они иногда выпадают за борт, их в принципе не жалко. Поэтому поздравляю у нас есть новый богор короче вот мы стали уже полностью на буй огонь а теперь собираемся ребята тоже по бутылочке пива и поехали на берег смотреть этот прекрасный сэнди Айленд. напоминаю сэнд песок Айленд. Остров и пишется как Исланд. это отправить. Сэ отправить. Остров отправок. <свист> <свист> <свист> да просто накинь на дерево это Да просто на дерево накинь и все, это все лежит. Все, пусть висит. Вот стоит наша лодочка. Друзья, вот мы приехали на Сэнди Айленд. Это такой маленький островок дикий, такая коса, которая находится относительно недалеко от Карику. Вот, вот это вы видите с той стороны, это Карику, а мы находимся в национальном парке. Здесь никого нет. Вот наша тузиковая стоянка, как вы видите, тихая и безопасная, а мы идем. Прогуляемся по острову и я вам сейчас покажу, как здесь все прикольно. Здесь очень мягкий песочек, он вот, по ощущениям такой, как будто наступаешь в вату. Он вообще не чувствуется, он, видно, мелкий и такой мягкий-мягкий. Там есть озеро, сейчас мы к этому озеру подойдем. Что это, Ростик? Покажи кусок лобстера. Покажи, лобстер? Это кусок. А это кусок кончика. Еще из очень смешных моментов, мы только что, я по острову, мы увидели веревки. Вот они. Они сделаны для того, чтобы можно было бросить там якорь или условно зацепиться за буй и на веревку зад лодки привязать и подтащить его достаточно близко к берегу. Так вот, внимание, давайте посмотрим, к чему эта веревка закреплена. Стул. Ну а что, надежно. Интересно, кому в голову эта хрень пришла вообще. О, озеро. Сок коралла, смотрите, красного цвета. А вот это, кстати, коралл. Тот, который растет на дне. Что он здесь делает, непонятно, но, наверное, забросило. Вряд ли его кто-то сюда вытащил. А вот как выглядит корневая система у пальм. Смотрите. То есть большое количество тонких-тонких корешков, которые находятся в песке и удерживают пальму от того, чтобы ее большим ветром вывернуло. Эта корневая система плоская, она широко идет по, всему, по всей поверхности земли. О, крабики, отшельники. Эти крабики, они занимают свободные раковины. И смотрите, они все живут в разных ракушках. Кто какую занял, кто и остался жить. Потом могут подраться, поменять, найти другую, вылезти из одной и залезть в другую. Очень прикольные твари. Итак, друзья, вот у нас закат уже близится, а мы возвращаемся на лодку. Мы сейчас подходим к самой южной части островка, там, где он заканчивается, и, соответственно, с со всех сторон он окружен вот этой коралловой ломом, коралловым ломом. Вот видно, здесь мелко, поэтому волна увеличивается, и вот сюда заходит волна.